Растворим 40 миллилитров шампуня «Доктор Вакс» в 5 литрах воды. Дадим девочкам губки для майки машины. Пока мои помощницы наводят чистоту, я расскажу вам немного о шампуне. Американский бренд «Доктор Вакс» – результат многолетнего труда опытных специалистов. Главная особенность этой автокосметики – активная формула состава. Все, что вам нужно сделать – просто нанести препарат на поверхность. Автокосметика из США «Доктор Вакс» – рецепт идеального результата. Синтетический шампунь с воском «Доктор Вакс» – инновационный высокотехнологичный продукт нового поколения. Быстро и эффективно очищает обрабатываемые поверхности от стойких загрязнений, придает им сияющий блеск, грязи и водоотталкивающие свойства. Эффективное средство для поддержания защитного воскового слоя, ранее нанесенной полироли. Я вижу, что мои помощницы закончили с мойкой и протирают кузов салфетками из микрофибры. Но что это? Конечно, насекомые и битум – две самые главные проблемы любого автомобилиста. На этот случай… У нас есть еще один секрет. Доктор Вакс. Очиститель кузова Доктор Вакс с новой активной формулой. Удаляет любые виды загрязнений из кузова. Сливы насекомых, почки деревьев и даже битум и гидрон. Позволяет удалить слой старой полироли. Вау, доктор Вакс, давай скорее попробуем их действий Вперед! Наносим немного очистителя на хлопковую салфетку и протираем загрязнение. Благодаря гелевой формуле очиститель кузова «Доктор Вакс» не стекает с вертикальных поверхностей. Ничего себе! Неотмываемая грязь исчезает прямо на глазах! А теперь отполируем покрытие тканью из микрофибры. Как эффектно блестит! Скорее бы на ней прокатиться! Ну так поехали!